Здравствуйте. Вот я получил посылку с AliExpress. Сейчас будем скрывать. Вот такая вот мышка. Купил я ее по акции. Ну, давайте. Упаковка немного понятая, не знаю, это, наверное, все наша почта. Так, так аккуратно вскрою, чтобы ничего не повредить. Так. Ну. Так. Нам прислали еще какой-то подарочек, обезьянку. Не знаю, куда ее подцепить, можно будет. Так, ну все. Вот здесь пусто. Ничего больше здесь нету. Так, мышка теперь. Ну. Конечно, упаковка оставляет желать лучшего. Ну, мышка такая, как ты, какую я и заказывал. Удобная в руке. Ну, не знаю, как она будет в работе. Так, в общем, она неплохая. Подарочек наш тоже. Сейчас пробуем подключить. Сейчас я ее развяжу. Так, ага. так ну она загорелась. Все. Это вот она не ездит у нас. Сейчас мы это попробуем. Вот. Все. Как видите, все вот работает. Это быстрее. Быстрее тут есть помедленнее. То есть эта кнопка вот вот такая вот мышка. Все в принципе исправно. Мне нравится. Вот какая на картинке она такая и здесь. В принципе, за такие деньги. Оптическая мышка вроде неплохая. Это мне закончу.